Специальное, здрасте! С вами Костя, и сегодня я гений. Как бы это странно ни звучало, но на майке написано... О. О -о -о -о -о, С английского это гений. Даже не знает. Но сегодня не об этом. Сегодня мы поговорим о моем пальце. <звы> и сегодня мы поговорим о том, что есть множество людей. <звы> Что-то у меня сегодня голос какой-то. Есть множество людей. И часть из них фанаты Гарри Поттера. Да, кто не знал, это продолжение рубрики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 Гарри Поттера. Ой, какие... Ауч. Все части Гарри Поттера. Вы там живы? <связывается> Поэтому это и называется Борис Мерси. Шестая часть. Принц полукровка. Это принц полукровка. Уу! Это было странно. Также Орден Феникса. И у него порвался корешок. Кубок Огня, Узника с Кабан, Тайная планета, Философский Крайм. <музыка> Это вся моя коллекция на репорт. <музыка> поделился на два типа. Раз, а тут два. Да. Тип, таких людей. Гарри Флотер, замечательная серия книг. У меня есть все. Сейчас я прочитала. Вообще супер, супер. И во второй тип. Нормальная, хорошая, нормальная, хорошая. Нам нравится. -э -э -э. mm -hmm. Все один час. Все были коллеги. Раз два, три, Ну, на самом деле, их все. Mm -hmm. И я хочу еще. Хочу еще, хочу еще, хочу еще. Не слишком много кремля. И как вы думаете, кого послушать писательница? Конечно, хочу еще. И поэтому надо пустить. И угадайте, что? Почему я записывал этот ролик? А? А? Почему? А все потому, что у меня есть Восемная часть Гарри Поттер. Это Гарри Поттер и проклятое дитя Вот он. Оно такое грустное Гарри Поттер и проклятое дитя Части первая и вторая на самом деле... В сад зерей я купил ВИПРО. Это была ПАДА. Всем пока! <свистит> Знаете что? Нет. Я полазил в интернете. И оказывается я понял об этой книге то, что важно. На самом деле не пацан грустный, а художники жутко грустные. Они вообще грустные пригрустные. поэтому мы его таким грустным нарисовали. Все его ругают, потому что он проказничает. Он на самом деле веселый. Веселый. ВЕСЕЛЫЙ! На самом деле это книга восьмая. И я ее достал. И так... Ну, вот выбрал и достал. Потому что это Гарри Поттер. И так... Ну, Гарри Поттер. Нос за часа. Бэть, бэть, бэть". Там была оказывается закладка. Платформа девять и три четверти. Но единственное, я не прочёл седьмую часть. А восьмой книге Гарри Поттера даже тот рассказывает, кто не дочитал седьмую часть. Обалдел. Знаете, что это? я не Гарри Поттер? Обалдел. Да. Знаете, что это? я не понял об этом? Нет, то, что это пьеса, я понимаю. То, что это все, таки там театр. Ну, я действительно не понимаю, почему он сидит в гнезде. Вот тут крылья, крыло-крыло, гнездо, там пальчик. Почему Гарри Поттер человек, а не... Он человек птица ха Ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. Давайте сравним книги. Седьмая часть, восьмая часть. После прочтения Карри Поттера Начала седьмой часть? Меня стали спрашивать. А ты много читаешь? Да, да, да. да. да. Нет, это вообще компьютер. Чах, это не мусор, кошмар, хлопья, молоко. нам нам нам, -нам, -нам, -нам, -нам, -нам. Нам, нам, нам, нам, нам, нам. А это классно! Круто! Жесть! На самом деле! Да. И кто бы что ни говорил, я. Обалденный пута-мама! <связь> Шейку разметь не помешает. И кроме книг про Гарри Поттера у меня... Ничего! Чего-то я должен расстраиваться. Ведь вместо Гарри Поттера у меня есть целый Хогварт. Вот да, прям. С башнями и замком. Никакого монтажа. Все реально. На реальных событиях. Все абсолютно... Эм, ты куда исчез? У меня украли хогвартс. И короче, если честно, я знаю мало о чем можно поговорить толком. Но я сделал свой спинок... Как это называется? Про Гарри Поттера. И увидимся через две недели. Бобо и Бобо Увидимся через две недели Кратко объясню Почему видео будут выходить Через каждые две недели Как вы узнали из моего Баннера Вот этого вот этого, Который сейчас танцует Как бы так сказать Я должен оставлять одну запасную неделю Я понимаю, что множество ну, множество не хочу вставать картинки снимают видео раз в неделю или два раза или три раза или четыре но я так пока не имею я пока должен освоиться с программой для монтажа и вот но видео еще будут выходить через две недели это на случай если она задержится по монтажу надо будет просто дольше монтировать либо не будет идей но на крайний случай могу я записывать каким-нибудь плотсплей я не знаю если захочу на другой канал на свой второй канал я не знаю я потом когда-нибудь дам на него ссылку когда-нибудь я не знаю я буду выпускать там плотсплей но сразу предупреждаю во-первых они могут быть и без камеры во-вторых, они, скорее всего, будут не смонтированы. Только если они по таким каким-нибудь важным событиям в истории мира, в истории человечества, в моей истории. Или покинуть праздник. Знаете, покинуть праздникам я буду выпускать летсплей даже смонтированное. И, возможно, на первый канал. На ну, вот это. Так что подписывайтесь и ставьте лайки. Всем